Из интервью, парни, первое, над чем заморачиваются, это создать сообщество вокруг своего ICO, вокруг своего проекта, показать себя, показать команду. И именно это позволяет собрать именно те суммы в криптовалюте, которые они ставили перед собой. Потому что посещаем много конференций, мы видим вопросы, такие как, ну, ребят, ну, вы там достали рассказывать про свой телеграм, про свой YouTube канал про текли инстаграмы, как денег привлечь, где взять? Это есть ответ на тот вопрос, который многие... Так они не могут понять, что перед тем, как собирать сумму, перед тем, как продавать какой-то свой продукт или свой проект, увлекать деньги на ICO, нужно сначала выстроить комьюнити, выстроить сообщество, показать себя, свою команду, дать ценность аудитории. И после этого именно такие вещи, как YouTube, Telegram, Instagram — это первые шаги, которые открывают вам дорогу к всем тем целям, которые ставите вы перед собой, продвигая свой блокчейн-проект. Поэтому не думайте сразу привлекать деньги, если вы еще не организовали какого-то контента, если вы не собираете аудиторию вокруг себя. Только после того, как эта аудитория к вам пришла, и им действительно нравится то, что вы делаете, они готовы уже быть с вами они готовы партнериться, они готовы покупать, они готовы инвестировать. Поэтому возьмите эту фишку себе на вооружение и поехали дальше.